Всем привет! Вы смотрите канал Настольный теннис для всех и в начале этого видео я хотел бы попросить вас ставить лайки и не забывать подписываться на мой канал. Сегодня у нас рубрика Настольный теннис в России. Я нахожусь в городе Москве и хотел бы рассказать об одном из залов, который находится на метро Преображенская площадь. Один из крупнейших залов, который расположен в Москве. Здесь часто проводятся различные соревнования. Сегодня и я принял участие в этом турнире Занял, к сожалению, всего лишь второе место Но буду больше тренироваться Пишите в комментариях советы, что мне делать, чтобы стать первым Ну, а мы пойдем вовнутрь и посмотрим, что там интересного И какие условия для тренировок На входе в зал расположена небольшая зона отдыха, стена и шкаф славы, где находятся различные кубки. Также здесь вы можете бесплатно совершенно попить чай, либо уже за деньги купить себе какие-то шоколадки, кофе. В принципе, здесь достаточно организовано все на должном уровне. Пойдемте в зал. Что касается самого зала, это тренировочная зона. Здесь проводятся индивидуальные занятия, групповые занятия, либо э, тренировочный процесс с большим количеством мячей. Здесь э, находится непосредственно соревновательная игровая зона, э, 10 профессиональных столов, пол хороший, свет тоже достаточно хороший. В зале предусмотрена вентиляция, даже летом, когда... На улице достаточно жарко, в зале комфортные условия для тренировки и игры в настольный теннис Вот В данный момент здесь проходят соревнования Также в зале вы можете приобрести напитки и экипировку какую-то, инвентарь Это один из администраторов зала и э, на табло выводится тут э, постоянные результаты турниров. Также транслируют онлайн результат. Это как раз э, ребята сейчас э, играют матч на первом столе за третье место. Так что зал качественный, интересно здесь находиться. Здесь... Выступают спортсмены практически любого уровня, так что всем рекомендую посещать его, если хотите поиграть на теннис в Москве. На этом наша небольшая экскурсия по спортивному залу Арт-Т, который расположен на метро Преображенская площадь, закончила. Под этим видео я оставлю адрес сайта. Вы можете записаться на тренировку, можете записаться на тренировку с, со спарингами. Здесь люди различного уровня, начиная от КМС, в кончая мастерами спорта и люди, которые являются заслуженными мастерами спорта, здесь проводят индивидуальные занятия. И также здесь практически в режиме нон-стоп проводится масса турниров для людей с различным уровнем подготовки, с различным рейтингом. То есть будет интересно, приходите играть и чаще ходите на тренировки. Всем пока, подписываемся, ставим лайки и ждем новых видео.